Давайте дальше. Ирина поднимает руку, подключайтесь. Вот Добрый такой день. вопрос. У нас у всех подписаны родственники, и как бы все работают. Вот такой вопрос. Допустим, у меня подписана мама. Вот, ну, <laughs> Не дай бог, конечно, что-то случается с родственниками. Вот как потом эта карта? Можно ее как-то унаследовать? Или доверенность да, какую-то? Потому что ну, на ней как бы наработки будут, и будут идти сбережения какие-то на ней. Как это все? Эта карта может передаваться потом родственнику? Значит, смотрите, то есть карта, конечно, не может, да, но у вас помимо mm -hmm. карты, то есть у вас в первую очередь есть аккаунт в личном кабинете, то есть аккаунт в реферальной программе, да, по номеру телефона. Yeah. А, вот, то есть в ближайшее время, я думаю, что получится и другой банк прикрутить, соответственно, и при, изучить, возможно, ну, реализовать возможность смены номера телефона, да, то есть, как аккаунт в реферальной программе, он никуда не денется, аккаунт, да, соответственно. А именно как карта, это просто она выпущена на аккаунт, то есть на аккаунт в личном кабинете по номеру телефона. Поэтому здесь однозначно переживать не надо, если такая ситуация возникнет, то вы ее лишите в технической поддержке. То есть, можно будет потом поменять телефон и работать по этой карте самой, да, допустим? Сейчас пока смену номера телефона сделать нельзя, то есть это не реализовано у нас пока, но в будущем будет обязательно будущем, реализовано. Да? Да, то есть возможность будет такая, да? Да, и смена номера телефона, и также будет возможность выпуска других карт, соответственно, других банков тоже, которые у нас будут в партнерах, да, и кредитная карта у нас планируется, то есть все, все в планах, все в развитии в дорожной карте. То есть вот... Люди, которые будут подписаны, будут работать по той карте, они не потеряются, да? Нет, нет, у нас никто не потеряется. Спасибо. Карта – это всего лишь инструмент, то есть это наш главный продукт, это наш инструмент, который позволяет нам, соответственно, зарабатывать дополнительно в нашей реферальной программе.